О, а вот и они бегут. Здравствуйте, мы не опоздали? Нет, конечно, вы не опоздали. Садитесь за парту. У нас контрольная работа. Пишем. Дети, я проверила ваши контрольные работы. И у вас все пятерки. И сейчас у вас будут каникулы. Желаю, чтобы вы все отдохнули. Крепко расслабились и все. До свидания. Эх, как же мне надоело играть в куклы. Кто-то пришел. Ну открою, что там. Что, уже тридцать первое августа? Нет, как же так?